Идем дальше. Итак, мы с вами поговорили, как в партнерстве с LR можно быстро выйти на гарантированные минимальные вознаграждения. Буквально недавно компания LR запустила программу, так называемый Fast Track. И на сегодняшний день это очень крутая программа, которая не имеет конкурентов в нашей индустрии. Потому что LR, по сути, это первая компания, которая запустила гарантированное гарантированное вознаграждение. Так называемая программа Fast Track. И что же это за программа из себя представляет? Немного вкратце расскажу. Есть несколько уровней программ. Первый уровень этой программы позволяет выйти вам на гарантированный, гарантированный доход от 5000 гривен в месяц. Второй уровень гарантированный выйти на доход в 10 тысяч гривен. Причем это гарантированный доход. Ниже которого вы не сможете получить, как говорят наши партнеры в нашей команде, компания запретила нам зарабатывать мало. И третий уровень, это от 20 тысяч гривен в месяц. И кстати, на третьем уровне уже можно получить, забрать свой автомобиль. Но а авто программе мы поговорим чуть позже, чуть дальше. И что же нужно сделать для того, чтобы гарантированно получать, возьмем, например, 5000 гривен в месяц. Ко всем, доходам, ко всем доходам, которые вы уже будете зарабатывать. И вы будете гарантированно получать эти вознаграждения на протяжении 12 лет. У Извините, 12 месяцев я хотел сказать, извините. Ну, что Что нужно сделать? Во-первых, нужно сделать это командное товарооборот не ваш личный, а команды примерно 60 тысяч гривен за месяц этот оборот делает команда примерно 22 а может 25 человек как это выглядит например вы подключились первый месяц в бизнес компании LR и рассказали своим знакомым о бизнесе о продуктах компании возможностях. и трое ваших знакомых подключились и того вас уже четыре человека на второй месяц вы помогаете своим троим знакомым тоже подключиться, подключить по три человека, их знакомых или незнакомых. И на второй месяц ваш бизнес СЛР, и у вас уже команда 13 партнеров. И на третий месяц вы, например, трем партнерам, которые тоже решили выйти в программу Fast Track, помогаете им подключить по три партнера. И это у... Еще плюс 9 партнеров в вашу команду. Итого получается чуть больше 20. И как раз эта группа, которая и сделает товарооборот примерно 60 тысяч гривен. И что делают эти люди, чтобы получить такой товарооборот? В первую очередь пользуются продуктами компании, Закрывают свои какие-то потребности, задачи. Как, какие-то, например, кто-то по здоровью, кто-то по красоте кто-то актуален баланс веса. Ну очень много продуктов, которые решают очень много задач. И это и здоровье. В общем, все эти люди они пользуются продуктами, употребляют продукты компании LR. Рассказываю знакомым или незнакомым об этом возможности. Что здесь можно построить большой бизнес? И таким образом мы подключаем партнеров в команду. 20-25 человек и Выходим на гарантированную программу FastTrack, начальную, где вы начинаете получать свои уже первые 5000 гривен. Если это кратко рассказать, если более подробно, это, это приличная встреча. Как видите на слайде, это малая только доля тех ребят, которые уже в первый месяц старта программы FastTrack, уже обеспечили себя гарантированным фундаментом в виде вознаграждения. 5, 10, 20 тысяч гривен в месяц. И здесь только малая доля партнеров. И каждую неделю их количество только увеличивается. И на пути, пока вы строите свой бизнес-карьеру с компанией LR, компания одарит вас щедрыми подарками. Вначале, по сути, это Starbucks это, так сказать, наш мини-бутик парфюмерии. Это весь ассортимент выпускаемой парфюмерии компании LR в виде пробников 2 мл. Плюс это два бьюти-гаджета для ухода за лицом. Просто сказать, такой спа-салон у себя дома. И могу вам сказать, данный прибор имеет европейский сертификат качества. Компания LR единственная европейская компания прямых продаж, которая получила данный патент. Плюс к этому это обучение в Киеве от топ-лидеров Украины и Европы. Дальше, когда вы двигаетесь по карьерной лестнице, компания дарит вам новенький iPhone. Например, в том году это был iPhone 8. И как только будут выходить новые модели, так компания дарит новые модели. И скажем, модели у нас только обновляются. Дальше вам ваш путь. По карьерной лестнице в компании LR это подарок 1000 евро. Следующая ступень карьер это абсолютно бесплатно за счет компании на два дня поездка в сердце компании на производство в Германию в город Ален. Дальше это кооперативный автомобиль бесплатно берете ключи и пользуйтесь.